Сегодня едем в Хорватию в Кромник, и у нас переправа на пароме. Вот так вот это. Будет. Здесь, допустим, машины. Вот Дубровник и вот сам город. Вот это вот место было во втором сезоне игры Возможно, я вставлю вставку. Очень красиво bloated foul brother fornicates with sister in the bed of kings and we are surprised when the fruit of the incest is rotten yeah. oh, yes a rotten king yeah. <laughs> отстали от экскурсии и теперь самостоятельно изучаем Дубровник видимо это что-то типа рынка или что-то такое так, вот эта лестница, где сердце совершила свой позорный ход Здесь церковь и израильская. A sinner comes before you, Cersei of House Lannister, mother to his grace King Tommen, widow of his grace King Robert. She has committed the acts of falsehood and fornication. She has confessed her sins. В for общем, здесь в меню есть Walk of Shame и Shame Burger Очень даже забавно Вот и сама лестница Кто здесь ходил? Алина Хидзи А, вот это вот, как я понимаю, русская церковь. А, насколько я понимаю, это княжеский дворец. Он тоже есть во втором сезоне. Там какие-то сцены с ДНС есть. Если я правильно понимаю. Да, я была права. Это княжеский боец. Это похоже на центральную улицу. Так, вот наш ориентир, это барня, а это улица. Какой путь нам предстоит? Ходим к башне Минчета тоже была в сериале, и мы нашли какой-то корт, здесь отдыхаем, потому что подниматься очень высоко. Оказывается, сюда вход платный, ну, значит, мы просто уйдем, очень тяжело сюда подниматься, очень. Here is a fountain on the main street and from here Seven blessings on you, Your Grace! On her journey. mother give her health. May the crown give her wisdom. May the warrior give her courage. Я One day I pray you love someone. I pray you love her so much. Like when you close your eyes, you see her face. I want that for you. Какое красивое место. Здесь и снимали, как при Здесь вот тоже снимали многие сцены. После замка. Не знаю, почему ли мы туда подниматься, потому что мы чуть-чуть уже устали. И я болею. Ну, в общем, очень красиво. You're her Здесь вот тоже снимали что-то. Кто-то выбрасывает хлеб. Но, к сожалению, порт закрыт. Это центральная башня, центральная улица. Мы уже постепенно идем. К автобусу потому что мы что-то устали сильно и даже немножко проголодались цены здесь дорогие достаточно даже по сравнению с Будовой вот идем в автобус коллекционные городские Вот поездка на барваке. Хочу необычно, Как? Баунова идет.